Мне Строить бать на луне Охота мне С тобой наедине Охота мне Танцевать в темноте Охота мне отдать тебе Все все отдать тебе Все, все все отдать тебе Все, все, все отдать тебе Все, все, все отдать тебе Важно мне, о чем ты мечтаешь Важно мне, о чем ты мечтаешь Важно мне, о чем ты мечтаешь Живешь полной Там или отдыхаешь